Сколько раз уже ракету посылали на Луну. А чего бы в ракету эту не впихнуть мою жену? тогда Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает обзор новой интересной игрушечки под названием Starbates. Игра очень сильно напоминает космических инженеров, только с упором на упоротый большой космос, на кооперативный режим и не менее упоротое создание своих кораблей. Ну и в частности, сегодня я продемонстрирую Как нужно правильно, грамотно пройти Обучение, нигде, как говорится, не Зациклившись, нигде не затормозив И так далее, потому что У большинства игроков возникают проблемы На начальном этапе игры, даже когда они Проходят просто-напросто обучение Поэтому специально для тебя сегодня Обучение, братишка, скретч пройдет целиком И полностью, вплоть До, до начала создания э, Корабля. Ну что ж, об этом и о многом другом В сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик Под данный видосик, мне очень нужно важна твоя поддержка, но взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм, таким, например, как Starbase и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну что ж, как только мы появились в самом начале игры, да, вот возле этого командного центра, нам сразу же предлагают пройти обучение, да, если же, конечно же ты в настройках включил эту функцию мне предлагают сейчас просто ознакомиться с управлением, да, ВСАД, все стандартно да, прыжок, бег и так далее и сразу же мне указывают первую точечку, куда нужно э, двигаться. Да, здесь полная левитация точнее левитация, полная невесомость кругом, да, поэтому мы просто-напросто вот так вот сбежав с обрыва, в этот обрыв мы никуда не упадем, мы просто Полетим тихонечко Дальше, здесь также как и в космических инженерах Присутствует функция примагничивания ботинками а, К поверхности на клавишу G Она у нас включается, вот сейчас мы примагнитились Давайте я покажу, как это выглядит со стороны Да, вот нажимаем на G И мы можем сразу же с поверхности отпускаться И лететь в невесомости Как только мы нажимаем на G Наш персонаж сразу же примагничивается к ближайшей а, поверхности Да, ребятки, это элементы обучения Да, чтобы все знали и чтобы лишних вопросов ни у кого а, не было Ну а если же все-таки вопросы ей будут То смело задавайте мне в комментариях, братья Скретч постарается на все ответить. Ведь я уже наиграл больше 30 часов в эту игрушечку на момент записи этого видео. Поэтому, ребятки, беру все не с куста, а уже кое-какой опыт у меня а, имеется. Так, ну что ж, пойдемте дальше. Вот мы и пришли в первую нашу зону. А, мне предлагают, значит, заняться разборкой сейчас кораблей. Да, куда мы направляемся. Вот ровно а, по маркерам, пока что движемся, пока что вроде ничего сложного а, нет. Приходим вот в эту зону, и нам дают сразу же первый а, корабль для того, чтобы чтобы можно было его разобрать. Что нужно сделать в этом случае? Блин, чуть меня рельсы не задавило. Смотрите, тут рельсы какие-то вылетают, какие-то запчасти улетают. Вот этот кораблик раздолбанный, да, как видите, здесь у нас повреждения колоссальные. Я смотрю, его как будто бы расстреляли, да, со всех сторон, во все щели его, как говорится, вздрючили. И мы сейчас его будем разбирать на металлолом. Разбираются здесь очень интересным образом, значит, все эти кораблики. Нам предлагают взять вот эту болгарочку, да, Забираем ее просто-напросто жмякнув на буковку F. И нам предлагают отрезать на правую кнопку мыши, что мы считаем э, нужным. Вообще резать можно все, что угодно. Вот эту запчасть можно отрезать, вот эту запчасть можно отрезать, эту запчасть можно отрезать. Если на левую кнопку мыши у нас включается один резим, режим отрезания, вот у нас деталька уже одна пошла, мы ее отрезали, то на правую кнопку мыши у нас совершенно другой режим отрезание, то есть выглядит он как-то э, так, я так понимаю, на левую кнопку мыши мы э, чуть ли не утилизируем детали, да, разбивая их на куски, а на правую кнопку мыши мы аккуратненько, то, тонкая у нас резко, да, мы аккуратненько отрезаем, то есть у нас детали э, сохраняют свою целостность, но, естественно, они отлетают. Так, ну что ж, вот таким вот образом мы отпиливаем еще одну часть у этого э, кораблика. Почему-то он не разваливается, да, вот с той стороны еще осталось. Все, еще одна часть отходит у нас в коллекционную арену, ну, то есть в зону, куда все это дело нам нужно отправлять. В общем, автоматически все туда улетает. Так, и здесь давайте подпилим немножечко, да. Вот так вот у нас выглядит разборка э, любых кораблей, да, в э, этой игрушечке. Да, еще одна часть отошла, давай, давай, давай, нам нужно работать. Кстати, вот на этой работе, да, в обучении мы сейчас пока за бесплатно все делаем, а когда вы будете уже непосредственно без обучения играть, здесь можно зарабатывать а, денежки, заказывая себе через терминал определенные корабли, где он, он по-моему, в другом цехе находится, и, собственно, разбирая их, вы будете получать а, денежки. Ну и сумма, конечно же, заработанных денег зависит от а, сложности разбираемого корабля. Итак, разобрали мы все кораблики, и нам сейчас дадут следующее задание. Нам пишет «Go to the mining job» сайт. Это говорит о том, что нам нужно отправиться сейчас в область, в которой можно будет поработать немножечко киркой. Да, и вот про то, что я говорил вам. Да, и на это место после, после можно будет приходить и зарабатывать денежки. Да, здесь у нас инструкция, да, что к чему, вкратце можно посмотреть. Здесь у нас заказываемый корабль, то есть мы можем заказать этот, этот, этот плоть до вот этого, за который даже нам дадут 800 а, монеточек и заработать игровую валюту. Игровая валюта у нас отображается вот здесь, вот в, этом вот, а, вот в этой вот вкладочке. Нажав вы на инвентарь или же на еще какую-нибудь кнопочку, когда у вас откроется вот эта панелька, вот здесь можно посмотреть количество заработанных вами а, денег, ваш текущий а, баланс. Здесь у нас отображается, я так понимаю, прогресс да, по сессии, сколько мы разберем да, и сколько нам насчитают. Ну а это общая стоимость за разбор а, в целом. Я так понимаю, здесь еще есть количество времени, за которое это надо будет все сделать. В общем, если честно, я пока сильно не заморачивался. Как-нибудь подробнее по про, -про работу я расскажу в своих других видосиках. Ну, а мы пока что со стола забираем все совершенно инструментики, да, которые нам тут предоставили. И идем а, дальше копать руду Попав в отдел по вскобке руды Мы можем наблюдать тонну здесь контейнеров Которые, кстати, символизируют а, То, что нам нужно будет их ставить Потом на свои корабли И тут сразу же нам дадут первый вот такой вот кусок Не, Непонятно какого, знаете, происхождения Непонятно какого вида Как хотите, так и называйте На что позволит, как говорится, ваша фантазия Ну и нам здесь говорят Возьмите кирку, точнее сначала подключитесь К одной вот из этих вот а, коннекторов Да, при Коннектитесь для того, чтобы собиралась руда куда э, нужно. Да, я вам сразу же объясняю, друзья мои дорогие. Мы приконнекчиваемся, также будем потом их к кораблю к своему, для того, чтобы ресурсы, добываемые нами, складировались не в наше хранилище, в котором всего лишь два слота, вот они находятся, а чтобы они автоматически собирались именно в хранилище нашего корабля. Для этого и нужно коннектиться. Ну и берем, конечно же, кирку. Вот она у нас находится. Тадам! И начинаем потихонечку бомбить вот эти вот э, астероиды, да. Вот таким вот образом мы просто разбираем, никуда здесь бегать не нужно, да, за этими камушками, подбирать их и так далее. Они у нас автоматически складируются, куда нужно, вот в эту вот коллекшн-область. А, Нам все, что нужно, это просто их а, долбить на маленькие кусочки, на фрагментики, даже обычной автоатакой. Будем долбить по ним просто левой кнопкой мыши Левой кнопкой мыши мы разрушаем, да, это все дело, очищаем На правую кнопку мыши мы разламываем руду и собираем ее один, один астероид мы уже разобрали, нам дают второй астероид, да Лучше всего начинать сразу же с ключевого момента, вот с этой вот руды, которая находится у нас в центре, да Чтобы не тратить ваше драгоценное время Ну и потихонечку начинаем ломать, да, вот она самая ключевая руда у нас собрано практически, да Вот эту внешнюю не обязательно долбить, я так понимаю Ну хотя, да, надо ее разломать Для того, чтобы наш камушек просто-напросто улетел Все, ключевую руду мы забрали Да, камушек мы отправляем туда в заданную область. И у нас два астероида поломотно. Ну и таким же макаром мы ломаем здесь все астероиды. Напоминаю, что никуда бегать слишком сильно а, не надо. Итак, мы завершили здесь задание и следующее нам to Repair Job а, сайт. Нас отправляют, я так понимаю, в ремонтный отдел, где нам и покажут, как нужно ремонтировать. Да, после того, когда вы выполняете обучение, здесь становится доступны вот эти вот а, таблички. Здесь можно также выбрать астероид, да, за который будет назначаться э, награда, да-да-да, вот здесь вот у нас все будет указано, сколько и чего можно нам э, заработать за выбранный нами астероид. Итак, вот мы прилетели в следующую область, здесь нам предлагают отремонтировать э, кораблик, давайте подойдем уже к нему поближе и посмотрим, что с ним можно э, сделать. Нас сначала предлагают приконнектиться к коннектору, да, все так же по стариночке, да, подключаемся и смотрим дальше, что можно тут сделать. Дальше мне предлагают нажать на кнопочку «У» и посмотреть, что с этим кораблем у нас не так. Нажимаем на «У» и смотрим, что у нас корабль немножечко поломанный. И все, знаете, поломанные части Они сразу же на лицо, вот они, синеньким Видите, подсвечиваются Ну и для того, чтобы нам этот корабль починить Нам необходимо взять Нам необходимо взять нужный а, Инструментик, итак, нам предложили взять Строительный инструмент и давайте С помощью строительного инструмента вот таким вот Образом мы начинаем ремонтировать Вот эти вот части, мы просто на них наводим сюда, можно с подсветочкой Это делать просто-напросто открыв Вот эту вот панельку на клавишу У Мы так будем лучше видеть, где у нас Конкретные э, поломочки. Нет, конечно же, их и так можно обнаружить, да, невооруженным взглядом, что у нас здесь поломано, там поломано, поломано. Можно даже фонарик включить для удобства. Да, и вот таким вот образом все это дело мы приводим в надлежащий, как говорится, э, вид. Но все-таки с инструментом это отследить гораздо э, проще. Вот здесь у нас, смотрите, не хватает части двигателя. Его нужно также восстановить. Дальше смотрим. Да, по мере того, когда мы восстанавливаем наш корабль, вот там вот в нашем, знаете, ПДА, как его можно назвать, да, пунктики, которые мы отремонтировали, они уменьшаются, да. Вот сейчас мы, например, залотали движок, золотали крыло. У нас, смотрите, осталось 12 и устройство 2. Давайте смотрим еще, что у нас поломотно. Да, вот мы пластины подремонтировали. Сейчас у нас осталось 10 пластин, да. Также точно у вас, ребятки, будет вы с вашим кораблем, с настоящим, когда вы будете именно смотреть какие-то поломки смотреть где чего надо подремонтировать вот смотрите устройство мы сейчас ремонтируем да раз все устройства у нас отремонтированы дальше идем остались только пластины да вот здесь сбоку немножечко покосано а, там наверху я вижу тоже покосано но чтобы туда достать нужно немножечко подлететь сюда да вот тут мы все отремонтировали две осталось два поломанных устройства точнее внешних каких-то две внешние пластины и вот они у нас а, наверху мы их а, находим да вот таким вот Способом, и нужно ремонтировать а, по вот этому квесту вот этот вот кораблик. Ну что ж, с ремонтом мы заканчиваем, и нам предлагают go to ship терминал, нам предлагают отправиться в терминальчик, да, закрываем все вот эти приблуды свои, и направляемся дальше по обучающей миссии. А следующая миссия уже будет направлена на управление нашим первым с вами кораблем. Корабль будет учебный, нам его дадут просто так, и мы сейчас попробуем его, конечно же, вызвать. Я смотрю, у меня уже два корабля с одинаковым названием, и это не очень-то хорошо, но я думаю справимся Давайте попробуем вызвать тот, который наверху И загрузить его Это учебный корабль, да, это самый первый вариант давайте попробуем э, как-нибудь поуправляем уже этой махиной, да, на самом деле вроде кажется он с виду самым простым да, ну я бы не сказал, но его устройство, да, если в нем поразбираться у вас идет, не знаю, сутки а может быть и больше, чтобы понять для того, чтобы разобрать даже устройство вот этого самого простого корабля, нужно будет попотеть как э, следует то есть тут у нас и обшивочка, под обшивочкой у нас различные шины, различные провода, сеть, то есть двигатели состоящие из нескольких частей, здесь у нас значит маневровые движки, да, ну в общем это отдельная тема для отдельного видео по разбору, например устройству корабля, я скорее всего сделаю отдельный, как говорится, гайтик в процессе, смотря, зависит от того насколько будет хорошо старбейс заходить тебе мой дорогой друг, ну а мы поехали дальше садимся вот в это в кресло управления и задача выполнена, нам предлагают немножечко поклацать на клавиши, управление здесь конечно же своеобразное и специфическое в этой игрушечке, надо к нему просто-напросто привыкнуть, Но можно и его переназначить на твои клавиши, к которым ты уже а, привык. Что я хочу этим сказать? Клавиши вперед, назад, вверх и вниз отвечают за а, движение корабля горизонтально влево-вправо и вертикально вверх вниз Вот сейчас я давлю вперед, он у нас летит вверх. То есть он не летит вперед, он у нас летит вверх. Давлю вниз, он у нас летит вниз, точнее назад. Давлю, значит, вправо, у нас двигается просто-напросто вправо. Давлю, значит, я влево, двигается наш кораблик сразу же влево. То есть достаточно отзывчивое управление. На ВСАД мы задаем ему крен. Под каким углом нам лететь На В, значит, мы наклоняем вниз свою морду На С мы направляем ее вверх, если можно это так назвать На буковку Д мы заворачиваем корабль вправо И на буковку А мы заворачиваем корабль влево вокруг своей оси На самом деле управление, ребятки, достаточно интересное здесь И к нему просто-напросто нужно попривыкнуть Но это дефолтные настройки именно этого корабля Каждый корабль здесь можно настраивать по-своему просто -напросто просто через вот этот вот терминал, который у нас здесь включается на буковку В, а, да, и вот тут вот можно нам некоторые, допустим, команды назначить, но если честно, я, если, я с этим еще углубленно не разбирался, да-да-да, этим мы займемся как-нибудь а, попозже, да-да-да, ну а пока что давайте двинемся вперед, на, чтобы поехать вперед, да, нажимаем на генератор, генератор должен быть запущен для того, чтобы наши батареи постоянно пополнялись и энергия не исчерпана была, если будет энергия исчерпана, естественно наши движки не будут запитаны поэтому нужно генераторы когда вылететь особенно всегда оставлять включенными да включаем на shift мы значит двигаем вот этот вот тумблер можно его также вручную двигать да если кому интересно и мы сейчас направляемся вперед но если мы нажмем сейчас на alt то у нас этот тумблер опустился автоматически вниз назад мы не полетим да для того чтобы полететь назад нужно нажать на Home на вашей клавиатуре да для того чтобы сбросить тягу назад нужно просто-напросто Нажать на End Все, мы сейчас встали Если ты вдруг потерял свой корабль Как только что произошло это У меня такое здесь частенько бывает Особенно если ты залетаешь на своем корабле Не в ту область или же когда у тебя оттикает таймер определенный Да, вот там вот в правом верхнем углу он обычно находится То тогда твой корабль исч... может просто-напросто у тебя э, исчезнуть В основном такая ерундовина происходит, когда ты летаешь на стартовой базе Да, и залетаешь э, не в те области Не забывай про систему телепортирования Да, здесь можно телепортироваться Просто нажимаешь на Escape и нажимаешь на страховой трансфер Здесь у тебя появится твоя стартовая точка Откуда ты начал свое путешествие Да-да-да, и от нее достаточно Недалеко можно добраться До ближайшей точки с респавном Твоего стартового челнока Ну и направляемся конечно же Мы вот в эту вот а, точечку Где можно осуществить респавн Твоего корабля и респавн Именно осуществляется с сохраненными Ресурсами даже если ты его потратил Где-то потерял да он у тебя исчез а, Зареспавнить можно вот этот вот челнок Со всеми ресурс, ресурсами В любой вот такой вот подобной а, Точечке таких кстати говоря на базе Здесь достаточно а, много да, прилетаем сюда, нажимаем вот сюда, вот на первую циферку. Да, у нас здесь челночок. И нажимаем на.. Респаун uh, Тадам, друзья, вот он появился, наш челночок, на котором мы пытались сейчас uh, улететь Кстати, забыл сказать, еще две клавиши есть, это Q и это E Это поворот нашего корабля вокруг своей оси То есть, короче, мы его можем разворачивать влево и мы его можем разворачивать uh, вправо Также есть тут система круиз-контроля, да, которую мы можем включить и которую мы можем выключить Кнопочка находится у нас вот здесь да, нажимаем на нее, круиз-контроль выключается. На нее нажимаем на вкрыл, круиз-контроль включается. Это значит, что мы будем лететь с заданной скоростью, если у нас круиз-контроль включен. Если же он не включен, мы лететь будем только лишь э, с такой скоростью, когда мы, например, э, жмем на кнопочку. Да, да, да. Вот сейчас мы, например, я нажимаю на Shift, мы летим вперед, отжимаю, и наш корабль сразу же э, тормозит. Это может быть показаться удобным, когда мы летим, когда мы, например, маневрируем на нашей э, базе можно круиз-контроль отключать, а когда мы вылетаем в космос, то тогда можно смело включать круиз-контроль и мы будем двигаться с определенной скоростью, нам никакие клавиши тыкать больше а, не придется так, мне предлагают нажать на F куда-то там, ну я так понял, да, мне вот сюда на круиз-контроль нужно именно через F нажать, чтобы у нас засчиталось, а, засчитался элемент Обучение. Также можно у нам настраивать наши параметры нашего корабля, нажав на кнопочку U. Вот здесь вот да вот там подсказочка у нас вылетела. Здесь мы сейчас смотрим свойства нашего корабля. У нас все идеально целое, да. Видите, сломанные части можно посмотреть Для того, чтобы взаимодействовать вот с этим меню Достаточно нажать просто-напросто на таб, когда вы в нем находите И вы можете э, курсорчиком вот здесь вот э, шастать Из того, что следует сразу же поменять Советую настроить режим ваших батареечек Который не всегда срабатывает Потому что ну, игра находится, друзья мои дорогие, в раннем доступе И поэтому здесь существует небольшое количество э, лагов Ну как небольшое, я бы сказал, очень даже большое Поэтому здесь не не всегда получится делать то, что ты хочешь, а придется немножечко а, попотеть. Ну и с этим этапом мы заканчиваем. Дальше нам предлагают прогуляться до ближайшего астероида. Ну что ж, давайте попробуем прогуляемся. Ни много ни мало нам придется лететь аж целых 20 а, километров. И лететь туда придется прям, ну реально, наверное, минут 5 реального времени. Особенно на стартовом корабле. Потому что стартовые корабли, они очень медлительные. Ну что ж, мы выдвигаемся к этой области. Немножечко информации касательно ваших а, путешествий. Да, Как только вы выходите за пределы сейф-зоны, она у нас находится вокруг базы, а, в открытом космосе вам могут нанести вред а, любые игроки, которые этого пожелают. Поэтому тут нужно быть очень внимательным и очень осторожным. Да-да-да, периодически будут мелькать вот такие вот названия. Я не знаю, с чем это связано и почему именно имена игроков вот там вот видно, да. Но это вот корабли именно игроков других, которые, видимо, не посчитали важным скрыть э, свой корабль от вражеских глаз. Как-то странно, да? На самом деле я его самого не вижу, а надпись уже появилась, что там находится такой-то человек, которому можно э, наведаться. Или же это еще из-за того, что мы все-таки находимся в сейф зоне Если честно, друзья, я еще толком не разобрался, насколько здесь далеко действует сейф зона но, отлетев немножко от базы, попытался я расковырять несколько кораблей, у меня ничего не Получилось возможно и здесь действует Сейф зона, но это Не точная информация Если вдруг у кого есть информация более точная То подскажите ребятки в комментариях Я конечно же на все постараюсь ответить Ну и для себя отметить самое нужное Итак, как только вы подлетите поближе к этой зоне, к этой области, у вас сразу же включится совершенно новая подсказочка. Нам нужно сейчас после этого сделать следующие действия: Остановить наш корабль и подключиться к нашему вот этому вот коннектору. Да, мне тут даже подсказочка, видите, высветилась. Да, подключаемся и смотрим поблизости к какой-нибудь Астероид надо сейчас найти, да, который можно будет э, добывать Пока что вблизи здесь я не понимаю, где у нас они находятся Но давай-ка пролетим еще немножечко поближе, скорее всего, вот там они точно есть Вот, мы нашли, значит, один астероид, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой Да, притормаживаем наш кораблик, да, используем выше э, перечисленные способы, да, управления И летим за нашей э, рудой, естественно, достаем кирочку и начинаем коллекционировать Материальчик. Адамс Материальчик. На правую кнопку мыши можете сразу, если же видите, вот такой вот готовый а, результат. И еще одна фишка, которую следует включить в вашем инвентаре. Включить, пожалуйста, автоматический сбор а, ресурсиков. И ваши ресурсики будут автоматом собираться вот в эти вот а, слоты, которые вы добудете. Да, совершенно все собирать не стоит. Старайтесь собирать только ключевую руду, которая у нас заключена в самом а, минеральчике. Вот таким вот образом... Будет вполне а, нормально Летая на этом стартовом челноке Не бойтесь за повреждения Он вроде бы вообще не ломается Потому что то ли мы находимся в сейф э, зоне да На данный момент то ли что ли Но он у вас не ломается и можете не париться По этому поводу можете долбиться э, а что, а, Обо что захотите То есть это у нас Корабль вообще неубиваемый Вот даже я сейчас прям проверю при вас Каким-нибудь лазером специально его распилить Или же, допустим, киркой по нему долбану Вот мы видим, что он вообще не ломается Да, если бы это была, знаете, другая немножечко среда при ударе кирки а ваш корабль, он бы треснул, да, и от него бы тоже так же куски начали отваливаться, как вот от этих вот небольших обломков Так, продолжаем добывать, да, у нас еще какая-то руда, смотрите Сделал дело, как говорится, лети на базу обратно э, смело И опять так же, как мы до этого летели до сюда 5 минут, нам придется лететь обратно до нашей станции э, где-то в районе 5 минут примерно Ну что ж, как прилетим, да, и я продолжу вам рассказывать, что же делать дальше Итак, возвращаемся на базу, да везем с собой немножечко а, груза и нам пишет, что вы задание, как говорится, а, выполнили не только первое, но и второе сразу же два задания мы выполнили, так как у нас есть необходимое количество Руды. Ну и дальнейшем наш путь после выполнения этого задания ведет, конечно же, в вот такой вот цех, где у нас производится легкая сборка первоначальных корабликов. Нам нужно туда залететь, чтобы правильно взаимодействовать и нужно встать на определенную платформу. То есть здесь наш корабль никуда вроде не должен исчезнуть, просто-напросто подлетаем к этому большому строению. Вот сюда вот главное корабль не побить! Встаем вот в эту область, это очень важный момент. Лучше всего зависнуть в воздухе, не садиться на самую землю, потому что иначе будет... Ваш корабль не совсем-таки в области действия. прям здесь мы останавливаемся. Самое главное это подключиться к коннектору вот таким вот образом. И прям здесь до да сходу разгрузить инвентарь нашего с вами а, вот этого а, судна. Да, не забывайте каждый раз разгружать, потому что у вас инвентарь не резиновый, а инвентарь вот этой большой базы может вместить себя, по-моему, бесконечное количество ресурсов. Поэтому... А основным все-таки ходом будет, да, сгруз, сгруз ресурсов Ну что ж, что здесь нам нужно сделать? Для начала нужно подлететь вот к этому столу Это у нас, если что, крафт-стол, который также можно а, крафтить И научиться здесь, до да, крафтить интересные штуковины Которые я уже, собственно говоря, и сделал Нам предложат скрафтить вот такие вот контейнеры, да точнее пачки контейнеров, которые нужно будет установить на наш а, корабль Далее подлетаем к нашему кораблю, а, выбираем значит а, в слот вот такой вот модуль, да, нажимаем на кнопочку U или же точечку, заходим в инвентарь сборки здесь, да, в этом цехе, ну и нажимаем на девяточку, где находится наш контейнер, да, вот, выбираем наш контейнер и нам сразу же дают его установить, да, поворачиваем его на ролик, все легко и просто и устанавливаем куда-нибудь, куда нам будет удобнее, да, на кнопочку Е e мы осуществляем, как говорится, установку С одной стороны мы поместили, все хорошо. Тут, по-моему, даже крепить не надо, потому что готовые модули у нас а, встают сюда. Мне нужно два таких контейнера. Давайте попробуем сейчас скрафтить. Сразу же первое задание, нам нужно через крафтер скрафтить а, два блока контейнеров. Заходим мы сюда, да, проще всего на кнопочку «H» нажать и выбираем вот таких два а, контейнера. Раз и два. Два контейнера мы заказали. И после того, когда они скрафтятся, мне предложат вот сюда переместить их, вот в эту вот а, вкладочку. И второй контейнер у нас а, скрафчен. За то, что мы сделали эти контейнеры, нам немножко дали опыта строительного, опыта энергетического. На этот опыт мы с вами потом сможем а, покупать улучшения. Ну и мне сейчас предлагают все-таки а, монтировать эти контейнеры на наш корабль. Для этого мы открываем наш инвентарь, а, выбираем один из контейнеров и помещаем его вот сюда вот на на нашу панель э, активную. Да. Нажимаем на кнопочку 0, выбираем его и пытаемся с помощью разворота вот таким вот образом его установить. На е, e мы устанавливаем этот контейнер. Другой контейнер, если мы с зажатым шифтом развернем его, э, как говорится, вверх тормашками, также на E устанавливаем. Ну что ж, задача вроде бы выполнена, или же еще э, нет. Мне сейчас предлагают покрутить, повертеть те или иные контейнеры. Просто крутим на ролик, с шифтом крутим на ролик, дальше нажимаем на Tab, Перемещаемся в другой режим, где нам можно немножечко по-другому все эти вещи устанавливать. Ну и также с помощью таба мы можем вроде бы взаимодействовать каким-то образом. Вот таким вот образом отжимаем таб. Мы устанавливаем контейнеры на наш кораблик и мне предлагают сейчас вроде как завершить а, строительство. Для того, чтобы завершить строительство надо нам снова нажать на кнопочку U на вашей клавиатуре и наш корабль сейчас а, немножечко перезагрузится вот таким вот образом и снова перед нами предстанет. Все, по сути мы сейчас сделали корабль, произвели все необходимые на него доработочки, да, поставили контейнеры. Давайте сейчас сядем и вылетим из этого цеха для того, чтобы продолжить обучение. Давайте наподбавим немножечко газку. Вроде бы, да, вроде бы надо вылететь для того, чтобы продолжить обучение. Все, вылетаем из цеха и ждем дальнейших указаний Да, друзья, мы прошли базовое обучение, о чем свидетельствует вот такая вот надпись в центре нашего экрана Да, мы справились, мы проапгрейдили, мы сделали вылазку Мы, в общем-то, сделали все стартовые моменты, на которые стоит обратить а, внимание А что ты, зритель, думаешь по поводу этого обучения и по поводу игрушечки Starbase? Напиши, пожалуйста, свой комментарий, я тебе непременно а, отвечу Также пиши свои комментарии, предлагая, в какую бы игру ты хотел, чтобы братишка Scratch поиграл играл еще специально для тебя, и братишка Скретч, возможно, в эту игру именно и э, сыграет. Ну что ж, играть только в самые крутые топовые игры, приятного геймплея, еще обязательно увидимся, и услышимся, продолжение, конечно же, следует!